В различных странах происходят непривычные природные явления. В Чехии был сильнейший ураган, в Канаде невиданная жара и пожар. Южную Германию затопило, как немцам и не снилось, подобное явление было и в Кирчи. В Исландии, которая вообще страна дикой природы, появился вулкан и дальше увеличивается. Правильно ли это понимать, как совершающую чистку пространства стихиями? Вот, например, что немцам на этой земле очень нужно почистить астрал от страхов, накопления, разделения и боги, стихии. Вода сделали это. Что чехам нужно было подправить ментала, в Исландии не хватало огня. Эгрегор ли там какое разрушить, новую мысль внедрить? Все может быть, Ига. все может быть вообще рвется там, где тонко, и там, где стихии стильны, там они и будут себя, себя проявлять. Можно увидеть в этом определенную закономерность. Можно не видеть этой закономерности, просто понимать, что стихии вырываются, стихии очищают саму планету, само пространство. И это, конечно же, безусловно, не случайно. Конечно же, безусловно, не случайно. Здесь в пространстве, вы не забывайте, ведь живут не только люди. Много чего живут, и систему живут, и боги живут, и не люди живут. Всем нужна чистка. Когда свершился Рагнарёк за дело всех, а не только богов. И люди пошли, и йотуны пошли, и э, инистые великаны пошли, и хиль своих э, вывела. То есть все, все участвовали. Кто там в чем виноват, не виноват, это дело такое, 28-е. Зачистка пространства, она для всех зачистка. Здесь стихии точно так же сотрясаются, как бы зачищая все, и людей, и не людей, всех, всех они зачищают. Вопрос, кто как воспринимает это? У кого стихии помогают совершиться личному рогнареку, а кого наоборот убивают? Кто цепляется друг за друга, жмется плечом к плечу, считая, что они вместе устают, а по поодиночку нет? это тоже провокации, в том числе и провокации природными силами. Люди так долго врали, что природа сейчас будет устраивать им катаклизмы, что это наконец произошло. Вообще люди очень много говорят и в конечном итоге все происходит именно так, как они говорят. Может быть пришло время немножечко заткнуться, помолчать, хоть немножко очиститься воздух, хотя бы от этого, этой бесконечной говорилки, оглянуться по сторонам и увидеть, что ты вообще-то не один в этом мире живешь, хватит триндеть бесконечно. Оглянись по сторонам, этот мир живой, а ты за своей трескосней, со своим бесконечным наполнением пространства, не, не пойми какой информации, ты этого совершенно не видишь, оглянись по сторонам. Что ты делаешь со своей жизнью? Ты, ладно, ты не видишь природу, ты только говоришь о том, что природу надо спасать. Ну, разговорами только все и закончится. Посмотри под ноги, у тебя там ребенок ползает. Ты когда его в эту жизнь притаскивал, ты о чем думал? Ты какое будущее ему уготовил? Ты знаешь отлично, что этот мир подл, несправедлив, нечестен. И у тебя хватило совести еще притаскивать ребенка сюда. Может быть, наконец. Стоит посмотреть на том, что ты сотворил со своей жизнью и пытаешься сотворить с его жизнью. Во имя чего? Личный рогнарек будет у каждого и каждый ответит за свои поступки, прежде всего перед собственной Я-Есмь, перед собственными богами, перед собственной душой. И сам себе, наверное, приговор вынесет, а в каком мире ты достоин жить? В мире бесконечной лжи? где никто ни за кого не отвечает, а детьми откупаются от злобного иудейского бога с собственными детьми или все-таки ты на что-то способен. Способен взять ответственность за свои поступки, поднять ребенка с пола, отряхнуть, засунуть под мышку, все осознать и идти строить ту жизнь, где ты профессионал.